Всем привет, добро пожаловать на канал, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы с вами разберем, как строится сослагательное наклонение в настоящем времени, то есть subjuntivo. En да? и tiempo, да, вернее, и время presente да, subjuntivo, да, настоящее время сослагательного наклонения. Тут нам понадобится снова три спряжения, на да? глагола, то есть первое спряжение глагол, который закончились на "-ar". Второе, второе спряжение эр, и третье «ир». Начнем с а Возьмем глагол ablar, на котором я часто и привожу примеры. Да? То есть, когда у нас опять закончилось глагол на «ар», строится то же самое. Мы откидываем окончание, то есть окончание «ар», берем основу и под основу вставляем подставляем окончание. Какие нам нужны окончания, когда мы говорим в первом спряжении и в этом времени, да? Когда мы говорим о себе, окончание «э». «Абли», не «абли», а «абли». Да? Ту окончание es, hables, él, El, ella, usted, окончание e, hable, nosotros, nosotros, hemos, hablemos, vosotros, vosotras, es, hables, и ellos, ellas, ustedes, en, аблен. Второе стрижение, третье, они одинаковые, то есть у них одинаковые окончания, да? Мы возьмем глагол, например, comer и бивир, да? Второе спряжение, comer, окончание, когда мы говорим о себе, а, coma, ту окончание, as, comas, el, ella, usted, a, coma, nosotros, nosotras, amos, comamos, vosotros, vosotras, as, comáis, ellos, ellas, ustedes, han, coman. И третье спряжение, ir, да, vivir, например, когда мы говорим о себе, это снова, a, viva. Vivas, nosotros, Вот и все. Разумеется, есть еще неправильные глаголы, которые мы с вами тоже разберем, но сейчас просто выучите, как спрягаются правильные глаголы со слогательным наклонением в настоящем времени. Вот и все. Спасибо за вас просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ждите новые видео и заходите на мою страничку, где вы узнаете не только про испанский язык, но еще и про испанию и вкусные рецепты. И не забывайте подписываться на мой инстаграм.